Дальше петлей захватывается трансплантат. Сейчас, сейчас, сейчас, на секунду я захочу. Вот так. Ага. Петлей захватывается трансп. Подождите. Петлей захватывается трансплантат. Следите всегда, чтобы он не перевернулся. Затем, куда вы вкололи и куда вы выкололи его. Вы входили снизу и должны и заходить обратно также. Снизу вот его. Фиксация. Вот и здесь мы его по сути сейчас оставим я не беру вторую нитку иногда, потому если это вот одна такая маленькая операция, это смысла не имеет. Я просто отрезаю длинные кончики, и это держит ассистент. Вот эти вот ниточки. Чтобы лучше адаптировался трансплантат, вы первый вкол делаете всегда чуть-чуть повыше, опекальнее. А второй вкол, когда вы уже с трансплантатом на петле заходите, чуть-чуть корональнее пониже. Тогда он будет лучше расправляться и распрямляться удобнее это. Он не будет вот так вот брубиться, там как-то складку становиться. То же самое для тоннельной методики. Он абсолютно таким же методом туда заводится. Espera, <coughs> espera. Ну вот, первая жизнь, и я это без ассистента сама сделала. Теперь мы его очень аккуратно начинаем заводить вот в этот кармашек, который мы отслоили. Ну вот, видно, да? И а, с каждой стороны мы фиксируем швом. Я еще потом а, выполняю прижимающий сверху. Ну, можно не делать. Вот в таком... А, в варианте очень удобно P-образный шов наложить, прижимающий, который фиксирован на небе. Какой объем сейчас может Ну, до 50% может, но не больше. Если надо, еще можно где-то сосочки между зубными швами зафиксировать. Это зависит, чем, в общем-то, закончилось э, ваше препарирование, да, этого кармана. Чтобы из них, если вы нигде не порвались, то можно и так оставить. Это, в общем. Но Я бы, я прижимаю все равно. Я вот считаю, что трансплантат нужно прижимать. Вот я сейчас положу, тогда мы просто посмотрим. Тут самый П-образный шов прижимающий. Oh, здесь такая тонкая она, конечно Вот э, этим шлом я уже прохожу на всю толщу, да, я никак в туннель завожу его просто, нитку, а всю толщу прошиваю. Если захватывается трансплантат, то и с ним. Небно я вкололась или орально, если у вас нижняя челюсть. Э, вестибулярно выкол. Вкол вестибулярно с другой стороны. Необновыкал и затянули. Это V-образный прижимающий шов. Ну Вот, видите? Что он захватил У нас здесь просто зуб одиночный, большой. Конечно, во рту иногда после даже этого не нужно. Он так его хорошо сам облегает. В области имплантатов, ну, не знаю, я везде его прижимаю, потому что как-то мне надежнее так вот. Ну, это не сверхобязательно. Ну что, вот этот шов он всем, да, понятен. Ничего никакого чуда нету. Очень удобно. Но без ассистентов достаточно сложно его делать, конечно. Потому что так-то в клинике все это просто. Она держится на стороны. Ну, да, что? Альтернатива коронального смещения. Метод этот? Да, в некоторых случаях альтернатива. Например, если сосочка у вас нету и не к чему подшивать корональное смещение. У нас с доктором был вопрос, связанный с конкретным клиническим случаем. Вот мы с ним обсудили, что это можно сделать вот так что у него высокое клиническое прикрепление и корональное смещение является противопоказанием. Ну что, давайте тогда к нашему последнему эпизоду перейдем. Устранение рецессии с помощью методики латерального перемещения. Немножко истории, быстро и кратко. Придумана эта методика была в 1962 году. Она очень старая. Очень-очень. Одна из первых. Но... Ее как-то на долгие годы вообще забыли. И потом ее итальянцы реанимировали э, и довели до такого логического завершения. Как они, в общем-то, умеют и любят, они ее привели к математике. То есть, почему не получалось? Они это объяснили, почему были осложнения, объяснили, да э, какая нужна Десна какая ситуация клиническая должна быть для этой методики и так далее. Вот все нюансы, они модифицировали, и сегодня, на сегодняшний день, это операция, стоящая в одном из такого авангарде при устранении рецессий, когда у вас высокое клиническое прикрепление, отсутствие кератинизированной или прикрепленной десны опекально,